Когда я только нашел тебя, ты была не кем, ты была ничтожеством. Но теперь все изменилось. Ты готов? Грегори, мы можем вытащить тебя отсюда. Ты и я вместе. Они не перестанут охотиться на тебя. Ни один из них не остановится. Нам нужно спасти тебя до восхода солнца. Вы будете делать то, что я вам скажу, и принесете мне то, что мне нужно. А если нет, вы оба сгорите! Дела здесь обстоят еще хуже, чем вы думаете. Это ппц, Не в рот, это п -п Господи, мне пришлось орать на весь дом. А